Добрый день Свет в зари Наступают все-таки наши дни Потихонечку движутся Погода меняется, чуть то не каждый день Сегодня вот Вроде снежок должен быть а Уже сегодня опять морозец И солнце пробивается То есть наши намерения, которые высказаны Были под предыдущим видео Расширили наши возможности С одного из 30 уже До трех из 30. Так что Получается, что нас настолько много, что мы можем уже все-таки менять пространство в своем направлении. Поэтому высказывайте намерения так, как умеете. Если, ну, допустим, кто-то не владеет энергетическими практиками, любое ваше намерение уже влияет на будущее нашей страны. Кто-то может через костер, и при этом... То, что будем проводить стрим до 29 30 это ну, как бы хорошо и будет положительный эффект. Но помимо этого, мы можете сейчас уже намерение высказывать на это число. То есть, в пространстве нет времени, ни прошлого, ни будущего, оно есть. И, он, и воздействовать можно очень спокойно, как на, на будущее, то есть, из любой точки. То есть, даже вот эти, которые два дня было видео выпущено, то есть, оно изменило уже немного пространство. Поэтому действуем. Многие ждут великого там правителя. но ну, смотрите, во всех предсказаниях он придет с некоторым войском. А войско это кто? Это вы, все, кто чистит страну и Русь. Поэтому от вас будет зависеть. Да, вы, кажется, ну, посмотрим, там, первых рядов, а вторых. Нет, от ваших действий или бездействия будет зависеть будущее. Так что, держим пространство, держим, чистим, все у нас получается. Главное, соблюдайте радость, спокойствие и счастье. Я Русь, благодарю. Свет зари уже идет, вот, смотрите, как он поднимается.